Добрый день, друзья. Еще раз добрый день. Ну, задержался я в беседе с Галиной несколько. Давайте мы начнем программу. А, как? Я посмотрю, как она звучит. Новые, да, новые профессии, новая работа, новые деньги. Ну и менталитет. Самое главное, конечно, это менталитет. Ну, речь пойдет э, вот о чем. Видите, не на главном канале сегодня, на двух каналах. Один канал мой, персональный, на котором я практически никогда не делаю программу, очень редко. А второй канал имеет отношение к деньгам. Это канал Deltic Trading Academy. Итак, для начала я в очередной раз попытаюсь объяснить, как изначально... Я, вот мне так сказать пришло о том, что надо отделить канал денежный или материальный канал от канала познания личности. Ну, так вот пришло такое название, развитие, развитие и познание себя, познание личности. Очень интересные вопросы, очень интересные сегодня, прозвучали в двух программах тема была интересная, да, ну и вот, э, э, еще раз мне придется повторить о том, что кто мы есть и для чего мы здесь находимся. Э, ну, для начала мир материальный был создан с одной целью, творцом, вот, можно по-разному воспринимать эту информацию, как угодно, меня этот вопрос не очень интересует, я просто излагаю эту информацию, если будет вопросы, вы их зададите, и значит, мы там будем об этом говорить. Я не знаю, на каком канале идет. Еще раз это на каком из двух каналов это идет, но это в принципе не имеет значения. Так вот, мы это трехмерная матрица, назвали названием тело-дух-душа. Когда человек или душа инкарнируется в тело, по определенному порядку, да? по определенным циклам. Есть несколько стадий, допустим, которые входят в этот большой цикл. Ну, как правило, их четыре. Да? Бывает пять, Ну, в, общем, в основном четыре. Почему? Это начало, это развитие, это угасание и это завершение. Вот. То мы... У нас была программа недавно с Дмитрием Ченков, вот сегодня это была программа, где речь шла о том, что каждому человеку желательно знать, кто он есть какой целью он появился здесь на свет. То есть просто так не бывает ничего, люди просто так не берутся ниоткуда, есть сюда на все причина. Даже если кому-то что-то захотелось, кто-то, как говорят, это самое залетел, а это не имеет значения, это терминология всего лишь, это не имеет совершенно никакого значения, как, что и почему. Имеет значение... Только лишь о том, что все идет по заведомо, на, за, заведомо написанному сценарию, о котором мы ничего не знаем. Если бы мы об этом знали, то было бы намного легче. И так очень коротко. Ну, раньше, допустим, человек раздался на свет не вслепую, не потому что это захотелось маме с папой, да, а потому что это все планировалось. Это целое искусство. Вот Дмитрий Синьков стролок, об этом говорил. Но... Э, и он тоже не знает, допустим, вот всей этой механики, потому что существует определенный цикл, опять же, в котором одна из составляющих наша, это называется КАМА, или искусство наслаждения, но для чего то. То есть все идет в развитии, ничего не бывает просто так, и ничего не бывает завершенным циклом, ничего не, не может быть. Кроме одного цикла мы попадаем в духовный мир, и это все, это конечная инстанция, где мы можем оставаться. И это на то время, сколько мы захотим. То есть там нету границ никаких. Но до этого дойти очень-очень и -очень тяжело, поэтому все-таки мы живем там, где есть какие-то границы, где есть какие-то этапы, где есть какие-то циклы. Вот. Ну и планировалось... Пол ребенка планировался, планировался его качество ребенка, и планировалось место, и планировалась та семья, где он будет расти. Это планировалось. Цвет кожи кстати, планировался тоже. Да? И отчет шел от момента зачатия, поскольку этот момент всегда фиксировался. И астрологи, они это знали, и там точность была максимальная. Здесь точность какой-то ну, приблизительная, да? поскольку ну, люди рождаются тоже не ровно через определенное количество дней. Дети рождаются, и 9 месяцев это условно, кто-то 8, кто-то 7, кто-то 9,5, кто-то даже 10, говорят. Ну, поэтому здесь много различных моментов, нюансов. Вот, это первое. И он рождается человек с какими-то определенными задачами, с каким-то определенным своими наработками. Uh, то есть качество, которое он забирает из своих прошлых, прошлой, скажем, жизни. Uh, вот об этом шла речь, допустим, в последнем эфире, предпоследнем эфире, о том, что uh, человек, когда умирает, он прощается со своими двумя телами. Обращается с телом эфирным и телом астральным. Да? Ифлобным, да? Вот. Ну, есть еще другие тела. Ну, вот он как бы забирает, душа как бы забирает собой, или он, человек, забирает это собой, и в следующей инкарнации он рождается вот с определенными качествами, которые остаются, как импринты или отпечатки, остаются в его вот этих тонких телах. И это называется нашим, скажем так, менталитетом. Когда мы сейчас находимся в определенном цикле, а этот цикл характеризуется то, что мы наблюдаем постоянно, и для нас это очень существенно, очень важно, очень, так сказать, э, ну, насущно необходимо, короче говоря. Ну и мы задаем вопрос, за что нам такие напасти, непсходы, за, за что нам такие испытания. А это все, ответ на вопрос очень простой. Это именно мы это все заслужили. Но поскольку мы не помним, что мы это заслужили в этой жизни, да, а зачастую это приходит с прошлой жизни. Но ну, тогда, естественно, мы этого не помним. И, соответственно, те люди, которые причиняют нам неудобства или какие-то коллизии, или какие-то болезни, мы на них реагируем вот таким образом. И вот мы сейчас, это, как сказать, начало, это такая вот как бы подоплека. Но мы рождаемся в трех, то есть наша жизнь состоит из трех частей, скажем так, а, и об этом тоже много раз говорилось, но это так, и они не разрывны друг от друга, а именно, то есть мы живем не сами по себе, не на непитаемом не острове, где это, наверное, там и так далее и пятница, нет, мы живем все-таки в обществе, и нас окружают наши близкие, да? наши близкие, это наши супруги, это наши дети, это наши родители. И с ними мы имеем какие-то отношения. Верно? Причем самое интересное, мы имеем отношения с теми людьми, которых уже нет с нами. Да? Наших близких, которые ушли. Это наши предки, как мы Но дело в том, что эти люди бывают, уходят не по старости, а они бывают, уходят раньше времени. По разным причинам. И на это тоже есть причина, почему они ушли раньше времени. К сожалению, к сожалению наш мир материальный, западный мир устроен так, что этими вопросами не интересуются, почему человек ушел, он э, сожалеет о том, что он ушел, оплачивает и так далее, и так далее, это наше эмоциональное тело и вот такие мы все э, люди, да, материальные. Но есть причина, почему человек ушел раньше времени. И вот если да, он сделал, а есть только один вариант, который отвечает на все вопросы, значит он что-то натворил, то есть по-другому не бывает. Ну это не теория, а это практика, она давно известна, она известна, скажем, на другой половине земного шара. Но сегодня все больше и больше Запад к этому тоже приходит, он тоже это понимает, но тем не менее, пока еще не в такой степени, как хотелось. Бы. И все это называется одним словом, карма. То есть человек получает или цепочку следствия и причины и естественно. Ну и. Если это так, то тогда это все объясняется. Других вариантов нет. И вот что нам надо сделать? Нам надо разобраться. Но если мы не, в этом не разберемся, тогда человек, который согрешил, так и и который получил соответствующее испытание в виде болезни или в виде, допустим, страданий, да? Он, не он, не его близкие не могут это объяснить ничем, кроме как какими-то коллизиями, еще раз, или какими-то людьми, которые вот так ему сделали. Действительно, такое может быть, да? такое может быть. Эти люди действительно могут что-то такое сделать. Ну, мы все знаем хулиганы, сильники, убийцы и так далее. Есть такое, есть. Кто виноват в этом? Они, они, косвенно виноваты, потому что, опять же, есть причина. Они сами того не понимают, сами того не знают, являются Орудия в руках каких-то высших энергий, высшего разума, которые просто ну, гармонию. Если мы что-то сделали, мы должны получить реакцию на это. Все. И кто-то должен сделать это, ну, не, если кирпич на голову не упадет, то придет человек, который даст по голове, и все. Я это дадим по голове, это играем свое, да? Было как хоронить воды. Все с ними не с Гриш по голове, отыграем свое. Так, это момент, который называется кармой. И это момент, который, конечно, очень и очень нехороший, но тем не менее он существует. И вот мы существуем, живем, существуем, работаем, любим, так далее, так далее, так далее. И цель, собственно говоря, одна всего этого дела, да? разобраться, для чего мы здесь находимся. Но ну, никто не хочет разбираться сегодня, поскольку ну, идет цепочка наслаждений. Мы хотим получить желаемое, мы его получаем. Мы хотим получить удовлетворение физическое, мы его получаем моральное, мы его получаем. Не получаем, нам больно, нам неприятно, мы страдаем и так далее. Это все, все вот наше материальное жизнь такая. Итак, мы живем в обществе, и там есть наши предки, и вот эти предки на нас оказывают влияние, и мы должны с ними продолжать общаться, даже если их нет. Как? Это вопрос другой. Сегодня мы об этом говорить не будем. Это первая сторона. Мы живем в отношениях с кем-то. Дальше. Следующая сторона. Мы живем не только в отношениях, но у нас еще... Есть, как мы живем. То есть мы живем как? Хорошо. Мы живем много лет. Да? Умираем от болезней, от Бывает физическое здоровье. А может быть, выглядеть очень и очень хреново. Да? Но, тем не менее, у него дух вот, неупротим, он будет жить долго. Да? Но физическое здоровье, как правило, нас волнует физическое здоровье. Ментальное здоровье, мы Запад нас этому не учил, поэтому ментальное здоровье здесь не стоит на первом месте. К на первом месте здесь стоит физическое здоровье, которое, как ни странно, зависит вот от этих тел, тонких тел, в которых мы обличены, душа обличена вот этим тонким телом Но Запад нам это не объяснил. И мы пытаемся постичь это вот сейчас, в каких-то программах, где то читав, и так и так далее. И так далее. Но, как минимум, уже есть какая-то информация. Раньше и этого не было. Поэтому, что такое здоровье, мы начинаем разбираться. Ну и следующий момент, это следующий момент, это деньги. Это деньги, поскольку деньги, ну, неотъемлемая принадлежность нашей материальной жизни. Но, к сожалению, существует разрыв, и мне было так сказано, разделить канал DELTIC. DELTIC это биржевая академия трейдинга. Основателем и президентом, которой я являюсь совершенно официально, благодаря моей 27-летней работе на биржах различных стран и моих, скажем так, ну, возможностей, способностей, неважно, не имеет значения, и каких-то там наработок за 27 лет, которым я этими вещами занимаюсь, как портфолио-менеджер, как... Руководитель курсов, и так далее, и так далее. И я имею действительно официальное доказательство, я являюсь партнером одной из крупнейших в мире, и так далее, и так далее. Вот. Но мне было сказано отделить это. Почему? Потому что есть большой дисконнект, или большое вот непонимание этого процесса. Что самое интересное. А менталитет. Вот сейчас перейдем, допустим, к менталитету. Менталитет абсолютно-абсолютно разный. В разных раз... континентах, скажем так. А именно. Я не один раз говорил о том, что я образование получил здесь, ну, высшее образование у меня, это, конечно, есть в связи, но оно не имеет отношения к финансовому образованию, которое я получал здесь, изучая эти все вопросы на своей улице в шкуре. Вот. Ну и еще 20 лет назад, об этом я уже говорил, я делал вебинары, я делал семинары, где собирались многие люди. Много людей собиралось. Ну, минимум в 10 раз больше, чем собирается сейчас, хотя я знаю значительно лучше и больше. И у меня гораздо больше есть опыт, но это было, представляете, 20 лет назад. О чем это говорит? Для меня это говорит о менталитете различных слоев населения, и я бы даже сказал, о различных видов. Да. Почему? Потому что я еще раз повторюсь о том, что я очень хорошо умею анализировать различные ситуации. И вот я могу сделать такой анализ, и не ошибусь, анализ менталитета человека американца человека неважно где, где проживающего но воспитанного или родившегося в россии скажем меньшей степени но тоже есть отголоски тех детей которые сюда приехали в возрасте 5-7 лет скажем так которые тоже американцы но какой-то менталист все же у них остался а те дети которые родился практически этого нету вот практически нету поскольку это уже другое поколение и так далее, и так далее. А, вот то есть о чем идет речь? Страна Соединенных Штатов воспитана на некотором законе, и на, не на одном законе, о том, что халявы здесь нет. То есть люди здесь понимают о том, что и просто Соединенные Штаты это страна бизнеса. Я бы сказал, даже планета бизнеса, а в бизнесе есть одно очень существенное правило: инвестмент и профит. Инвестмент профит. Инвестмент отдавать время, деньги, труд. И профит только после этого. почему никто никогда ничего не гарантирует. Это называется бизнес. В Советском Союзе бизнеса нет. Не было никогда. это были, Называлось это спекуляцией. Поэтому, к сожалению, вот мы так воспитаны. Были люди старшего поколения, которые этого не понимают. Люди среднего поколения, да, среднего и младшего поколения, этого не понимают по другой причине. Поскольку они не были свидетелями того, и они все-таки не жили никогда здесь. Ну, здесь я имею в виду в Соединенных Штатах, к примеру. Да? Или в других, ну, так сказать, капиталистических цивилизованных странах. То есть пришел, пришло на смену полному невежеству, и полному... стена сцена стена открылась, и хлынули возможности заработка. А заработки должны быть на чем-то основаны. Существует такая модель, которая называется репутация. Репутация должна быть на чем-то основана. Должен быть какой-то рейтинг. Этот рейтинг в западных странах, цивилизованных странах, в Соединенных Штатов, Великобритании и так далее, он без сомнений есть и он где-то обозначен. Это табель о рангах мировой рейтинг. Мне не довелось. Я знаю некоторых, конечно, миллионеров и даже миллиардеров российских. Да? Я знаю, я с ними даже как-то общался лично, ну, они себе, ну это исключительно. Они себе завоевали место посольства. Все остальные предприниматели, да? но за этим ничего не стоит. То есть, к примеру, если мы начнем искать не в Яндексе, а в Google какую-то компанию и сделаем ревью этой компании, мы получим результаты. Эти результаты основаны, к примеру, кредитная история в Соединенных Штатах. Это самый главный показатель финансовая составляющая, а поскольку, еще раз, это планета или страна бизнеса, то финансовая составляющая, самое главное, тогда этому человеку или этой компании дают неограниченные кредиты, ну, сейчас не столько, но тем не менее, дают поистине неограниченные кредиты в мере его, конечно, суммарного заработка, который он получает вместе с семьей, может работает, далее-то далее. Есть далее. компания, которая работает, показывает, что у них вот это есть. И тогда им дают, в общем-то, довольно много. И это да. очень и очень серьезная вещь. И этот создается вот такой вот рейтинг, или он называется score, кредит score, оценка, создается в течение многих лет. К примеру, я свою историю строил 26 лет. 26 лет я строил свою историю причем специально, может быть, порлатил в кредит. Почему? Потому что если ты вовремя платишь свои, допустим, но ну, кредит выплачиваешь, кредит вовремя, допустим, не опаздывая, ну, это повышает твою кредитную оценку. И вот существует три кредитных бюро, не одно, не два, а три кредитных бюро. И по суммарной оценке всех кредитных бюро вычисляется рейтинг, твой рейтинг, который отражен в мировых табелях. Мировых. Вот. Я не видел ни одной компании, мне не попалось, которая может доказать или показать, за что они берут свои деньги, за, за услуги. Не довелось мне этого. В отличие от многих других, я могу доказать, я проживаю действительно, ну так получилось, что я проживаю в той стране, которая ну, является цивилизованной страной. Она доказала много-много-много лет и которые имеют мировой табель, и компании, которые там есть, и которые имеют хорошую, так сказать, кредитную историю и все остальное, они входят в табель о рангах, и это можно все высчитать и посчитать, то есть это есть доказательство. То есть что-то должно быть подкреплено. На первое место выходит репутация. Репутацию ни в коей мере и никогда нельзя повредить. Деньги – это дело наживное, но если репутация испорчена, деньги очень сложно заработать, к примеру, да? Это наша материальная составляющая, о которой мало кто понимает, поэтому, к сожалению, бытует такое мнение, если вы такой духовность, зачем вы занимаетесь такими вот вещами. Но это наша неотъемлемая предрасположенность, да? неотъемлемая наша принадлежность. Я не хотел бы занимать большое количество времени вот этими изысканиями. Как всегда, всех интересует более конкретно, более предметно, сколько будет там, стоить это, сколько будет это куда инвестировать, вот так вот сегодня вот мир, его не интересует мир, эмоциональные тела, а как от этого избавиться, а лучше всего на халяву вот, избавиться, а почему вы об этом не говорите, вы тратите мое время, вот очень удивительная вещь, такая странная такая вещь, мы об этом еще поговорим в другой программе, очень странная вещь. Вот два дня назад мы обратили мое внимание, администратору послал внимание на один комментатор. А название программы не отражает э, того, что было в самой программе. То есть вы не ответили на вопросы. Ну, я отвечаю, женщина пишет, я отвечает о том, почему не ответили. Ответили, ответили на вопросы. Это все будет вебинаре. Она отвечает. А я не слушаю. Это слишком для меня длинная э, какая-то вот э, такие э, подготовка к тому. Я вот включила там, где я считаю нужным, и там об этом не сказали. В течение целой передачи, раза три 4 я это все показывал, тебе было сказано. Каждый человек слышит только то, что он хочет слышать, и базируется только на этом, и более никак. Это мы и сегодня в программе, и прошлое, и позапрошлой. Итог этого всего – вы воруете наше время. И что происходит? Человек приходит в дом. Да? дом. Ну, это же дом, правильно? А, пожалуйста, дверь, открытые двери, да, программа публичная, любой человек может зайти и послушать ее. Но тут существует ведь правило, вот вы идете в дом, дом открытых дверей, двери на распашку, стоит знак ⁇ Заходите ⁇ И там идет какая-то лекция. Человек слушает, слушает и говорит, что вы теряете мое время. Он говорит. И какое-то совершенно, ну, с моей точки зрения, да и не только с моей, какое-то совершенно дикое. Какое-то такое, а, ну, не знаю, претензия. Тебя никто не звал. Это дом открытых дверей. Там идет какая-то лекция. Вы приходите. Вам предлагают слушайте, бесплатно. Все, пожалуйста. А, он, ему что-то не понравилось или ей что-то не понравилось. говорит, вы потеряли мое время. Другой человек пишет, а зачем вы, мать, на этом основном игнорируете? Но если я буду это игнорировать, тогда следующий человек еще скажет. Ну, надо как-то пониматься. Поэтому я один раз говорю, все. А, а вот как это воспринимается, это по-разному. Я говорю сейчас о менталитете человека. Вот американец, простите, да, что я так вот такие делаю, он тебе такое не позволит. Никогда! Никогда! Для меня это очень удивительно. Я знаю, я хороший аналитик, я знаю ответы на эти вопросы. Но я теперь понимаю тех людей, которые я приглашаю, и которые мне не об этом спрашивают проживающие в России, которые сюда приезжают, как, ну, их приглашают, они сюда приезжают, и они говорят, я не понимаю, вы говорите на русском языке, мы говорим на русском языке, но меня, так сказать, уважают там, меня спрашивают, что вы рекомендуете, а здесь это очень-очень странная, если не сказать, более какие то такая реакция на то, что я, допустим, делаю. И это причем сплошь рядом. И вот у меня возникает вопрос: а когда мы наконец избавимся вот этого менталитета, которое позволяет нам судить, обсудить, обсуждать, обсусоливать и так далее и так далее, и самое главное, конечно, судить и, и считать, что мы тут самое главное вокруг нас крутится мир и все должны делать так, как мы считаем, что должно быть. Понимаете? То есть выражения благодарности нету. Я и отвечаю: почему тогда 99 выразили благодарность в этой же передаче? Она говорит, а меня это не интересует. <звы> Пожалуйста. Раз не интересует, значит не интересует. А, Глеб, если на какой-то платформе объединить сам DelTIC ради эксперимента, аудитория это будет хоть а, какая-то. Да, будет, я согласен. Но, на мой взгляд, не пришло время. Пока не пришло. Я пару раз сделал. А, ты посмотри сам, ну, есть же статистика просмотров, да. Ну, нету, неинтересно. Не, не вот рубрика, где можно поговорить или обсудить, 4 минуты всего, да? Ну, что такое 4 минуты просмотреть? Ну, полтора часа, конечно, тяжело смотреть, или час, да? Я понимаю, но почему-то там полторы тысячи просмотров, а здесь 400, к примеру, да? А если какая-то программа, связана с вот этими новостями, монетными, да, или какими-то денежными, она идет уже 300-400-500. Но ну, неинтересно, короче. Я не знаю, я не понимаю, почему. А, то есть менталитет. Значит, не знаю. Я, конечно, могу объяснить это и лучше объяснить. Но я говорю, как оно есть. Понимаете? То есть это все зависит от людей, которые просто не понимают, что это составляющая, которую они у себя забирают. И вот эта составляющая негативизма, которую я только что рассказал, это и есть та самая составляющая негативизма, которые соотносятся к тому, что человек... То есть смотрите, что получается. Чисто психологически или чисто логически. Вы потеряли мое время. А деньги это что? То есть время это что? Время это деньги. О чем идет конечно, о деньгах. Значит, То тогда она мотивирована деньгами. О том, что у нее не хватает. Понимаете? Другой приходит в благостном расположении. Да? Есть время, он приходит. Нет времени, не приходит. Зачем писать негатив? Зачем уйдите с этого чата, не реагируйте, покиньте тот самый сам Гейтс, YouTube канал, отпишитесь, в конце концов. Ну что это такое? что -то... вы потеряли мое время. То есть получается, человек представляет собой, все крутится вокруг него. Мое время. А то, что здесь распинается Майкл, кто-то там еще, это не считается, да? Вот делать нечего. Это что, Думаете, почему американцы так не думают? Причем они думают, что самое интересное именно, они могут думать именно так. Но для них это нормальное явление. Если я, допустим, о чем-то говорю, к примеру, для американцев, да, то есть я хочу от этого получить бенефит. Правильно? Я хочу. Я кого-то зазываю, к примеру, на пост. Ну, Можно так подумать, да, к примеру. Но для них-то это нормально, но как по-другому? Ну как по-другому мы можем узнать, как заработать? Но есть вариант о том, что они с помощью, допустим, меня или кого-то еще заработают деньги. Есть? Есть. Но у них в голове, у всех до единого. Модель, инвестмент. Но нам надо слушать, нам надо внимать, если мы хотим. Да? Если мы хотим. Если нам это нравится. И только тогда, когда мы будем за это платить деньги, только тогда мы будем получать. Русский человек, простите, это не дошел до этого? Я должен констатировать с горечью, можно сказать. Я точно такой же русский, да? Но просто я получил образование здесь. И я как-то перестроил самого себя. Вот. Я никогда не... я Почему я на русском-то говорю? Я могу точно так же и делать, и, и делал всегда, кстати, на английском языке. Но как-то с течением времени мне показалось, что вот здесь мне все-таки хотелось. Хочется на русском говорить. Ну вот, что, в общем-то, я, в принципе, и делаю. Теперь... Давайте перейдем к более конкретным вещам. Наверное, это многих будет интересовать. А именно. Поступили, да, мы говорили, и несколько раз я уже об этом говорил, по поводу значит, это называется Metaverse. Да? Metaverse по-английски, или Вселенная за пределами реальности. Как говорю, да? То есть мы находимся в нашей реальности. Я сижу кресле, я сижу дома, я сижу и говорю конкретно, предметно, микрофон, наушники, там все. И вы меня слушаете в реальности своей, каждой своей реальности. Да? И вдруг я одеваю на голову очки, да, чтобы видеть мир э, не реальный, а виртуальный. Да? Я одеваю значит, это, самые другие приспособления, чтобы там находиться и общаться с людьми, с природой допустим да, вот этот мир который сейчас строится да? я сейчас перейду я сейчас об этом немного расскажу и перейду именно к монетизации да? деньгам Поскольку, еще раз повторяю идет на двух каналах это все так вот значит для начала виртуальная вот эта вот реальность а несколько раз подтвердила галина правильно это не просто Галина подтвердила, просто она одна из наших экспертов, которая об этом сказала. Оно давно-давно-давно-давно везде известно, и об этом говорят очень много. Просто, к сожалению, как всегда идет пропагенда, это называется, где идет желтая пресса, и она, к сожалению, извращает эту тенденцию не только, скажем, там, в России, к примеру, да, или где-то там в постсоветском пространстве, не имеет значения, но в большей части, к сожалению надо констатировать, а, вот большей части. Поскольку, еще раз, я же общаюсь с людьми, я же с ними в контакте постоянно, уже 30 лет, тем более, что я еще в этих вещах и разбираюсь, да? но я же не могу сравнивать, что-то, правильно? Тем более, что я умею читать по-английски. И когда я читаю по-русски все то же самое, выясняется, что это просто извращение, просто перевернутые фразы, перевернутые интонации, перевернутые, э, смысл содержания перевернут, а центры там. Очень часто это бывает, я не скажу, всегда и везде. Нет, но очень часто бывает. Когда одно подменяется другим, акцент расставляется там, где нам выгодно. Вот, это не годится, это не только, скажем, это везде, да, но в меньшей степени просто, только и всего. Где правда, где неправда, ну, я могу судить, где есть правда, где неправда и для чего это надо. Вот могу судить, да? Но это не будет воспринято, потому что откуда вы знаете. А как вы это пощупали, потрогали? А где ваши а, патенты на изобретения, допустим? Откуда вы это знаете? Единственное, что я могу доказать, я могу доказать это а, на графиках. Вот это я могу доказать, 27 лет доказываю. Сейчас мы к этому перейдем. Итак, что происходит? А, людям тяжело становится жить. Это мы знаем. Все дальше, все тяжелее тяжелее, с работы увольняют и дома дети не слушаются, полный дисконкт идет, и жена уже там не удовлетворяет ни в каком плане. А вот тут уже можно это самое там как угодно, чем-то уже там делать. К примеру, или муж, неважно, не имеет значения. То есть появились новые варианты жизни. Человек вам все время ищет там, где, ну, как рыба, где глубже, человек где лучше и так далее. Вот это мы знаем. Появились новые варианты. Все здорово, замечательно, каждый нас может выбрать себе. Кто-то выбрал себе меры, укололся и забылся. Я не имею в виду там вот эти превентивные меры, я имею в виду наркотики. Кто-то же выбрал себе такую жизнь, да, или алкогольные там какие-то возлияния, да, он попадает в свой мир. А здесь вообще ничего не надо делать. Дело делать себе шлем, понимаете, делал на себя скафандр этот и все, что угодно там. И ты уже в том мире находишься, да. В этом это плохо? Нет. Это нормально. Это есть есть. Я не говорю о том, что это здорово и замечательно. Нет. По большому счету, конечно, нет. По большому счету, это, не, это, это плохо. Как это? Мы же живые люди, к чему мы должны находиться? Но цикл такой, где мы сегодня находимся вот в, таком вот, в таких вот вещах. И на это есть причины. Почему? Ну, человек недополучил чего-то, ему он хочет сегодня получить. Но нет у него возможности, он завидует, допустим, кому-то, кто поехал себе там, отдыхать куда-то на Канарские острова, там, на Бермудские острова, куда-нибудь еще. Или в круиз. Да? Но никогда он не выезжал, он сидит в своем э -э, Мелитополе, к примеру, жмеринки и все. Да? Ну, я знаю. И никуда он не выезжает. Иногда там, я в окно, как говорил Жванецкий, да, выехал на троллейбусе, в общем-то, всегда обратно. мол, все представляешь воображение, можно себе все, что угодно оно представляет. Слава Богу, сегодня есть и телевизор. Телевизор уже мало становится, понимаете? Качество изображения, мониторы там уже становится все круче. 3D, 4D, 8D, сколько угодно D. Уже D — это только одно название, что эти D — это Dimension себя представляет dimension. Dimension это, а, а, это направление, целое русское слово, количество измерения. измерения. А, то есть когда-то было их очень много, там не 3, измерения, не 4, 5, 6, 20, 96, 96, а, а сегодня у нас всего лишь три. Ну и то это еще, принтер 3D. Какой 3D? А, ну неважно. Значит, это, так сказать, и есть. Ну и вот мы попадаем в виртуальную реальность. Дальше. Что происходит в виртуальной реальности? Мы можем поехать, к примеру, покататься по океану на яхте. Была недавно, было недавно сообщение о том, что купили яхту за 680 тысяч долларов. То есть почти за миллион. За миллион, почти за миллион купили яхту. Виртуальную. Что интересно, яхта виртуальная. Да? А зачем? Кто этот больной миллионер, который купил себе почти за миллион эту виртуальную яхту? Больных миллионеров не бывает. Эти все люди, которые очень и очень толковые, которая очень и очень смарт, да? и у них есть качество получать эти миллионы. Просто мы, конечно, этого не знаем, не ведаем, поэтому нам это все мы завидуем. иными словами, и говорим, какие они габи, сидящие на денежные мешки и так далее. И это все априори плохо. Вот это такой менталитет. Что самое интересное во всем остальном мире это не показатели. это только единственная страна социалистическая бывшая социалистическая страна, ну, может, быть еще какие-то совмест... соседние республики, бывшие или страны социалистического лагеря, где это звучит негативно. Почему? Я не понимаю. Почему? Объяснить, конечно, могу, но не понимаю своим менталитетом, почему это должно быть негативно. Наоборот, это позитивно. Если ты сумел добиться, значит, у тебя есть качество добиваться. Это не значит, что нужно посвятить себя всему этому. Кто сказал, что этот человек себя посвятил это в вашем представлении так? Или вы где-то прочитали? Нет. Это человек, который сумел создать себе комфортный образ. Это плохо? По-моему, это замечательно. Что ты с этим будешь делать? Это вопрос следующий. Но мы сейчас не об этом говорим. И вот этот а, больной миллионер, допустим, который купил себе виртуальную яхту за 650 тысяч. Да, что делает? Он прекрасно представляет о том, что есть много людей, которые не имеют возможности не то, чтобы купить себе яхту, а поехать туда, где на этой яхте можно покататься по океану. И так далее, да? Когда он, пользуясь новыми технологиями, сдает в время, да? время. То есть, время ну, на денек, да? на, на два дня. И он позволяет человеку в течение Дня, двух дней, опять же, я не знаю, как там время идет в этой виртуальной реальности, сколько угодно. Можно, там может пройти 10 минут, а в нашей реальности пройти, то есть в нашей реальности пройти 10 минут, а там может целую неделю человек был. Представляете, да? И вот человек, попав в эту реальность, у него стопроцентное полное ощущение о том, что он там лежит, греет пузо. На этой яхте рядом с ним стоят коктейли, прекрасные женщины окружают его, понимаете ли, да? Вот вертолетная площадка. Он так щелкнул пальцем, понимаешь? Оттуда раз выскочила там какой то чертики ему, значит, это дает, это дает. Креветки, устрицы, все, что хотите, понимаете? Уже не надо, как говорил Живолецкий, в клубе дом Кинопутешественников, уже кинопутешественников, все есть. Вы можете с Генри, ну это же, уже у вместе с Сенкевичем, вы можете ведущим Вы можете посетить любую страну. Вы можете побывать там, а вот где кушать эти устрицы, крабы, там, хруст, пис, единственного вкуса нет, но над этим работают, Так вот, уже доработали, оказывается, уже в этой реальности можно уже и вкус почувствовать, все что угодно. Вы представляете? Вкус. Секс виртуальный на каждом шагу. Сколько хочешь? Представляете? Э, никто тебе не говорит, у меня голова болит, понимаете, и так далее. И так далее. Думаю, то есть, чертся что? За каких-то несчастных криптоденек. Крипто Почему криптоденек? Но если реальность у нас виртуальная, то и деньги должны быть виртуальные. Правильно? Но виртуальные деньги же с неба не падают, и же где-то как-то надо купить. Значит, на этот момент наши реальные деньги переводятся в виртуальные деньги, за которые платятся. Да? За которые платятся и все, и все. Значит, сегодня существует такой вариант. Сегодня существует вариант проживания в особняке. Да? Вы можете жить в особняке, в которой вы никогда не можете в своей однокомнатной квартире. С этим совмещенным санузлом, с этими потолками, где вы выпрямиться не можете... Вот только надо на корточках ползать. Ну, вот иначе, если вы станете, так вы сразу головой воткнетесь у потолок, понимаете? Вот. Где на каждом углу там повернется направо, как у не сказал, было. А, дама вам грозит, вам грозит недвижимость. А куда она пойдет? На, на, на, повернется направо газовая плита, налево холодильник. То есть, некуда двигаться. Места нет, понимаете? А тут... Слушайте, идешь от холодильника до этой плиты, идешь идешь, идешь идешь. Ой, а по дороге там тебе все, что хочешь. Много ну, чего, короче говоря, дом, четыре ванны, спасти горячая вода, ну, с кранов, да, ведь да, Из Спасти горячая вода, очень классная штука. Ну вот, и стоит и копейки виртуальные хотите денег. А, вот такая вещь, да? Дальше дальше вы можете ну, вот, на яхте покататься, в доме пожить, на море, где угодно, пойти поесть все, что хотите, любые там меню, у вас будет виртуальное меню, у вас будут кафе, рестораны, все что угодно, там, ремки, звон, бокалов, ну и так далее, и так далее. Может быть, может быть, мы туда идем. Вопрос, хотим мы или не хотим, нас никто не спрашивает. Все равно это будет, а желающие могут посетить. Теперь переходим мы к последней заключительной части вот этого, так сказать, рассказа. А именно, что происходит на бирже. На бирже происходит следующее. Это люди, которые не понимают. Это новая работа. Эти новые работы да, никак не связаны, допустим, с нашими профессиями. Что такое работа? И вообще, как ее определить что такое работа. Труд облагораживает человека, кто-то сказал, и она из обезьяны превратилась сразу в человека. Вначале была обезьяной, потом обезьяна начала так сказать, пахать, пахать, пахать, вот и начала выпрямляться, вначале на четырех, потом на трех, потом на двух, потом на одной. И, короче говоря, и прыгала, прыгала, и допрыгала до человека, выросла. Понимаете? То есть все отлично, да. И вот труд благородный человек, он стал очень и очень благородным человеком, да, и продолжает пахать, пахать, пахать. Кто сказал, что он должен пахать? Может, головой подумать можно. Кто сказал, что это нужно обязательно пахать? Ну, кому-то надо, не спорить. Кто же должен быть сапожником там или там каменщиком, плотником и так далее, да? Ну, кто спорит? должен быть, да? Но сапожником и плотников как бы намного не на Сегодня Сегодня крепкие такие стали делать туфли, сапоги уже там, набойки там, понимаете, стальные каблуки все что угодно, да. Вот. И ничего не ломается, и сапожники уже вся работу свою потеряли. слушайте. А каменщики уже дома строятся совсем не так, как и раньше строили. Вот, и я помню, как строили. сам строил когда-то. Вот. Короче, все по-другому. Иными словами, а, но, тем не менее, деньги-то никто не отменял, зарабатывать их надо, хоть такие, хоть виртуальные, хоть любые, да? все равно зарабатывать надо. Как мы будем зарабатывать э, кропотливым своим день и трудом, понимаете, на благо Родины, субботик, грибной там надо нести, зарабатывать, и зарабатывать, зарабатывать. Вот. А ей все мало и мало, она говорит, что ты такие, что ты там мне принес? В пивноху сходить, то вы высчитывается. Короче говоря, появились новые возможности. Появились новые возможности. И вот интересный менталитет. Дело в том, что уже сотни, а то и больше лет, существует биржа, где покупается и продается что-то. Чем отличается, допустим, базар, а сегодня все уже на интернете сидят и все продают. Вот Интересно, все продают, кто это все покупает? Интересно. Я, у меня магазин, интернетовский магазин. Куда не плю, простите, все что-то продают. Вот удивительно, кто же это все покупает? А кто же покупает, правильно? Так вот, чем отличается ваш магазин, простите, да, интернетовский или какой-то другой, от того, что происходит на бирже? А биржа, что такое биржа? Это точно такой же базар. Правильно? На базар, где продаются место, допустим, не знаю, компьютеров или ложек или чего-то еще, продаются акции. Да? Какая разница? Да? Но просто почему-то все считают, да, что это очень тонкие, этому обучают. Для чего этому обучают? Финансовые там институты какие-то там экономические, понимаете? А для чего? А для того, чтобы деньги взять. Потому что давным-давно не секрет о том, что все эта образовательная система построена только с одной целью. Чтобы деньги взять у человека. Вот только всего, А как по-другому? Образование же деньги стоит, верно? Только что от этого получает человек? Что от этого получил я, кроме вот этого ромбика, который там и какой-то бумажки. Ну или, не знаю, синенький вот, диплом. Да? Дальше что? Мне что, помог все? Нет, мне не помог. Кому он еще помог? Никому. А здесь вообще никому не помог. А здесь вообще не оказывается, никто не спрашивает. Там, повесить на стенку свой диплом, посмотреть, как на больного. Повесить сюда ромбик о том, что ты закончил колледж. никто этого не делает. Как на больного посмотрит. А у нас с гордостью все носили эти ромбики. Ну, было время, когда -то, да? Вот. То есть по-другому ведь можно все это дело делать. И вот, что происходит на этих биржах. На этих биржах самый главный вариант был обучение. Когда люди обучались, они им надавали такое количество всяких показателей, фундаментальных и так далее, что просто диву даются. Это все запомнить, это, ну, я не знаю, это как на латыни выучить вот наше тело, ана анатомия нашего тела. Вот, пример то же самое. Ну, кто-то запоминает, кто-то становится врачами тоже, да, Но таких мало. И вот эти экономисты, фундаменталисты, они были, с другой стороны, что самое интересное, всегда были те, технориты, технический анализ, где в графиках это все было положено отложено. Что происходит сегодня? Сейчас мы подходим к самому главному, к менталитету человека, да, который вообще не понимает, как он себя ведет. Удивительно. Да? Вот я попытаюсь объяснить. Ну, условно. Есть методика. И эта методика всегда была, но почему-то она не воспринята. Вот для меня это всегда было загадкой. Почему? Хотя а, на основании этой методики в Америке есть очень известная программа а, на MTNBC, и там ее ведет такой очень известный шоумен, но он действительно очень толковый, его зовут Джим Креймер. Джим Креймер, а, я забыл, как называется, он когда-то вел вместе с... А, этим экономистом, главным экономистом, кстати, президента Трампа. Да, Кадлов. Да, вот Креймер и Кадлов. Вот они вместе ввели эту передачу, потом Кадлов ушел. А остался один Креймер, но он как там сделал такой наполовину комический персонаж. А с другой стороны, он действительно толковый мужик. И он действительно... Ну, просто это шоу, сделал шоу, где люди, очень много людей смотрят. И вот, э, оно рейтинговое, очень рейтинговое шоу. И вот он, это Джим Крейгер, приглашает одну очень известную даму, которая называется Фибоначи Квин. Фибоначи Квин, королева Фибоначи. И она использует некую методику, да, и она это показывает регулярно. Показывает, доказывает регулярно. Она является ученицей очень известного человека. В Соединенных штатах наверное, в мире, в конце концов, которого учился и я в том числе, да, Роберт Майнер назовут. Роберт Майнер. Он есть, он 40, ветеран. 40, там, наверное, с лишним лет, он на бирже, 45, может не знаю. В общем, серьезный мужик, такой, да. И вот он исповедует эту методику, плюс еще какие-то другие. другие детали отдаваться не буду, но о чем идет речь? А, речь идет о высших законах. Я это называю сакральной геометрией. И были люди, которые смотрели, когда я это рассказывал, и не понимали вообще, о чем я говорю. Причем тут биржи, сакральная геометрия. Это наши так называемые ученые. Которые говорят, да я, да я, я же кандидат математик, я же доктор, я же профессор. Понимаете? А, и вот, а, вот это вот самое главное, что он проф, проф, профессор. А, и делает, я тоже, у меня тоже есть такая вот, самая штучка. Шапочка такая, да, которую мне дали вместе с мантией. Вот. Я могу взять, покрутить и сказать, наша вам с кисточкой. Кисточкой связать. Ну, вот. ну, я бывает одеваю так, для порта. Обычно я в мальчик. Вот. Короче говоря, методика есть. И эта методика основана на вышку закона. А именно. Вот Сейчас мы переходим к самому главному к менталитету человека от чего-то зависящего. Но не бывает такого, что одного он такой высокоинтеллектуальный, понимаете, он рассуждает такие темы, да, а другой какой-то какой-то такой, что-то, он нихрена не понимает. Какой-то такой, какой пускай меня просит каменчик. Вот, вот у него мозгов хватает только от да, Но то, что он кладет камни в определенном порядке... Еще раз, я работал, я знаю, я даже, у меня был даже разряд камничек, я не помню, какого разряд в армии <свят> присвоил. Вот. А, ну, я, конечно, утрирую, я шучу, конечно, нет, все профессии нужны, все профессии хорошие, как говорилось Михалкова, по-моему, да. Вот, Михалков, по да? Вот. А, ну и, короче говоря, ну, вот эта вот вещь, которую исповедует рапорт Майнер, которую исповедует значит карлай бородин который исповедую я участвую некоторых людей да и приобретаю, все набирая наворачивая все вот эти вот навыки этого всего и имею я огромное количество доказательств а именно каких человек живет под воздействием высших законов определяемым но ну, как минимум мы материальные существа на нас влияет материальная природа Почему? Вопросы риторический, не для биохимиков или там, биологов, или там, физиков. Почему вода идет против всего снизу вверх? Почему надо не сверху поливать цветочки да, или дерево? Почему надо корни поливать? Почему вода поднимается вопреки всем? Я знаю почему, поэтому мне не надо сейчас писать и объяснять почему. Я не задаю эти вопросы. Но вопреки закону... Всемирного тяготения оно должно идти не вниз, оно должно идти, оно почему-то идет вверх, да? а, казалось бы, да. Оказывается, знаете почему? Самое главное, почему? Луна. А почему тут луна, спросите вы, а почему тогда у женщин их циклы соизмеряются именно лунными днями? Почему тогда в таком случае? Это кто может объяснить, почему тут Луна? Ну, медицина объясняет, би био биологи объясняют, понятно, а при тут Луна? А причем тут Луна, которая не искусственный спутник Земли, тогда в таком случае? Что такое искусственный спутник Земли, который влияет на человека? Как это может быть такое? Как может искусственный спутник Земли влиять на человека? Значит, он, наверное, не искусственный спутник Земли или какой-то... Не просто, просто спутник Земли, допустим. Да? Не искусственный, просто спутник Земли. Да? Если он просто спутник Земли, значит, что главнее? Земля? Нет. Оказывается, оказывается, по-другому. Оказывается, этот аппарат находится. А что главнее тогда? Рука, нога, голова или перец, к примеру, да? Что главнее, расскажите. Ну, может быть, вот оттуда идет регуляция. Так что тогда главнее? Как ни странно, все наоборот, получается. К чему нас учили тогда в таком случае? Расскажите. Оказывается, не тому нас учили, по идее, да. Оказывается, чему-то другому, чему нас не учили, вообще-то говоря. Так, может, мы задумаемся, да? Может, мы менталитет свой начнем как-то разворачивать в положенном порядке. Вот о чем идет речь. Кто мы есть тогда в таком случае? Может, мы действительно божественное создание? А может, мы не материальные существа, а это наша просто, вот так сказать, пока неотъемлемая принадлежность. Да? Огромное количество вариантов. Вернемся в э, вот эти новости, которые происходят. Да? То, что сейчас происходит. И вот, годами, Веками, можно сказать, были созданы биржи, на которых что-то покупалось и продавалось. Да? И были разные подходы. То есть мы определяем два подхода. Один фундаментальный, второй технический. В техническом подходе за все это время, за сотни лет, были созданы различные инструменты. Индикаторы, какие-то подходы. Подходы кто создавал? Человек создавал. На основании чего? На основании какого-то движения. Да? На основании каких-то фигур, которые мы видим на графике. А что было до того? Мы можем нарисовать эту фигурку только после того, как мы ее увидим на графике. А как мы ее нарисуем до того? Мы можем ее нарисовать до того? Нет, не можем. Значит, что получается? Мы постфактум рисуем тогда что-то, и это нам дает возможность определить, что будет дальше? Нет. Куда пойдет крипторынок, вверх или вниз? Даст нам это возможность? Нет, не даст. То есть какая-то вероятность есть. Кто об этом думает? Никто. Все, конечно, действуют. Действуют на обум, как правило. правильно. Это примерно как человек ничего не думает. Вот он действует, как ему в голову стукнуло, понимаете, он действует. Он не может предположить, что будет дальше. Почему? Он же не знает про себя ничего. Он же не хочет знать. За это же, оказывается, надо деньги платить. Правильно? Чтобы сделать гороскоп. Оказывается, надо платить деньги. Он же не хочет платить деньги. Понимаете? ему же надо взять и рассказать в чате о том, что надо сделать. Вот. О том, что весы вот такие вот сегодня, про весы были. Вот у меня вот... И он говорит, ой, у меня вот это... Там, у меня брат весы, у меня муж весы, у меня там дочка весы. Что с этими весами будешь делать? Ну, дочка у тебя весы. Брат своя... Брат, святый прораба, весы, дальше что? Как тебе помогло в жизни? Помогло или нет? Смешно просто, да? Значит, итак, а, понятия не имеем, кто мы, да, и что происходит. И мы получаем только в конце, когда уже это все произошло. Оказывается, есть вариант прогнозировать это, поскольку закон-то он есть, правильно? Он же есть, там же вся, вся информация есть. Мы же не умеем пользоваться этим. Почему бы нам не создать себе комфортные условия для одной нашей жизни, которую будет устраивать всех? И вашу жену, да, или наоборот, если жена работает у мужа, и детей. И не надо заботиться о том, сколько стоит образование. Вот. Манна небесная на всех падает в Америке. Они получают, какие у них зарплаты. Майкл – это... Же марк... Человек, который в денежный мешок, вот он сидит, такое представление. У ну, очень многих, можно даже не сомневаться. Да? Чем мне это стоило, никто не знает. Сколько стоит образование в Соединенных Штатах за 4 года? 250 тысяч долларов. 250 тысяч долларов. Сколько надо, надо заработать денег, чтобы обеспечить а, этим образованием двоих детей, к примеру? Полмиллиона? вы возьмется полмиллиона долларов. А это стоит образование. А все хотят, чтобы их чата где-то учились, правильно? А потом получили профессию, правильно? Так сколько тогда надо получать зарплату, чтобы обеспечить? И много-много чего другого. И страховки, и все что угодно. Это менталитет человека, который считает, что у него вот там, где его нету, там лучше. Понимаешь? Там хорошо, где нас нет. Так человек себе придумал себе такую, такую вещь интересную, да? Вот. Там хорошо для нас нет. Итак, значит, что происходит сегодня на бирже? Возвернемся к этому моменту. Биржи себя изжили. Эти базары себя изжили. Восемь лет назад оттуда пропали люди. Мы это знаем. Вдруг ни с того ни сего. Одно место на флор, на нее 100 кишень стоило 3 миллиона долларов. 3 миллиона долларов стоило, надо очереди было постоять. Желающих было много, чтобы попасть туда, и чтобы получить первоочередное, первое очередное, скажем, возможность получать так называемый квот. Да? Квоты. Квоты на какие-то там стаки, ну, акции компании и так далее. Вот. А люди пропали в одночасье. И сегодня их нет. Раньше как было? Значит, открывается, стоят 3-4-5 человек, приглашается. Я смотрел это много, много лет пять, наверное, смотрел подряд, каждый день открытие, это, все, там, звенит, вот вот гон, все открывается, все открыто, все, и начинается. идет Продажа, покупка, черт, что творится, все покупают, продают. А эти люди, которые стоят там внизу, на флоре, это называют на полу, да, вот в черном одеты, все они в черном одеты, да, и бумажки, и все орут, кричат что-то такое там, то есть кто, чего, кто первый получит вот это вот значение квот. И вдруг пропало все. Что произошло? Начался электронный трейдинг. К этому было, это новое было. И это, не, это при мне было, этого не признавали. То есть надо было совсем по-другому все делать. Надо было иметь, и сегодня они есть, надо было иметь, допустим, кого? Брокера. Брокер это должен быть живой человек, который обучался, чтобы давать сигналы, он работал в какой-то фирме, его обучали, он где-то учился, и он давал сигнал, значит, покупать эту компанию, продавать эту компанию. Это почему? Он все объяснял, он этому же учился, да? И, так скажем, я помню, что комиссионные стоили 65 долларов стоило комиссионные, чтобы купить, допустим, 100 акций компании, которые стоят, ну, не знаю, 40 долларов. То есть ты, к примеру, вкладываешь на 40 долларов 100 акций, ты вкладываешь 4000 тысячи долларов, за это ты платишь 65 долларов комиссионных. Купил и продал еще 65 долларов комиссионных, которые идут вот этому брокеру в вот эту компанию. Вот так это было раньше. Да? Потом пошел электронный трейдинг, и я помню, как вдруг это стало стоить уже не 65 долларов, а с помощью электронного трейдинга, который ты делаешь уже это, самое, это стоило 10 долларов. Потом я помню, у меня до сих пор есть эти стейтменты, которые до сих пор они у меня я помню, эта компания была 5 долларов а потом это стоило, стоит 2,50, и все. И не нужны люди, не нужны брокеры, не нужны люди на флоре, да когда все идет электронно. все За это стали брать деньги. Месячная подписка, которую мы платим, э, их вот этим вот, э, скажем, базаром, да, где происходит покупка и продажа вот эти акции, там, фьючерсы, и стали вводить все новые, новые, новые инструменты. Фьючерсы, опционы, там командитесь или сырье, там много-много всякого всего. Да? И это было веками. Да? И вдруг что произошло сейчас? Вот сейчас самое интересное. Вдруг год тому назад, ну чуть больше, может быть, ну примерно, да, вдруг появились на бирже, появились биржи, связанные с криптом. Вот. Появились биржи, связанные с криптом. И становилось все больше и больше, их много уже там стало, 2-3 Ну, не так много, как, допустим, других. Но количество, скажем, компаний, которые принимают участие в этих биржах, зашкаливает сегодня. Да? 20 тысяч, 40 тысяч. И можно покупать любые монеты, какие хочешь. Точно так же электронные. Вопрос в другом. А для чего это все произошло? Кто-нибудь об этом думает? Нет. Никто это не анализирует. Ведь если звезды сжигают, кому-то это надо, правильно? Если появился крипто, кому это надо? Для чего это надо? Это новое, заметьте. Новое всегда воспринималось и воспринимается в штыки. Вдруг это все оказалось и появилось. Для чего? Вопрос. А для того, что мы с этого начали. А почему не допустить, что это варианты? Нашего виртуального мира, в котором будет участвовать чуть ли не 50, вначале было, Галина говорила, теперь она сказала, вот недавно 40% всего населения. Вот себе представить, да? Дело даже не в этом. Просто эти деньги никому не нужны. Это же деньги можно напечатать сколько хотите. Правильно? Сколько хотите. Печатные станки не останавливаются. Они печатают и печатают. Но и кто-то туда залез, взял вот эту кучу этих самых стольников, да, и пошел покупать. Сегодня оно же покупается, но они же ничем не обеспечены, поэтому супер-дупер-гипер вот эта вся инфляция, которая ничего, ничем не подкреплена. Значит, логики, ну, никакой в этом нету. Значит, если нет логики, тогда получается, что? Тогда это уже никому не надо, да, с другой стороны. С другой стороны, а кто же тогда в этом принимает участие? Людей-то нет. Но нет у людей. Тогда что? Ну, единицы принимают участие. Я, допустим, тоже иногда принимаю участие, когда я вижу особую паттерн. Петерн – это определенная конфигурация, которую я вижу и которую я предполагаю. Она развернется туда-туда, ну, и я делаю ставки, допустим. Да? Но я пользуюсь мозгами, как минимум, а не тем, что называется лак, да? или удача, или кембл. Я мозгами пользуюсь, поскольку я этот вопрос изучаю уже довольно давно. И вот сейчас самый главный, самый интересный момент о том, что в крипторынок пришли люди, люди живые люди пришли. Там людей нет. Значит, это означает, что если людей нет, значит манипулировать рынком можно как угодно. Никто ничего не может проконтролировать, нету людей, которым можно посчитать, на каком основании это претверг, никто не знает. Никто не может это объяснить, никто и никогда не объяснит. Да? Объяснение, безусловно, есть, но мы этого не знаем. Да? Теперь представим себе, что огромное количество людей, живых людей, решило купить монету Шиба, допустим, ну просто, как для интереса, или монету Биткоин, допустим, огромное количество людей. Причем можно покупать дробные части, любые части. Вот у вас есть 10 долларов, Биткоин стоит там, 50 тысяч, а вы на 10 долларов купили этого Биткоина. 0, 0, 0, какую-то да? Биткоин вырос на 40%. Вы ну, из 10 долларов, допустим, да? получили 40%, 4 доллара получили, да, из 10, правильно? Да? Ну все, почему нет в конце концов? Можно? Можно, да? Не имеет значения. То есть потенциал появился совершенно невероятно. Вопрос заключается в том, что все теперь люди, все до единого, подвержены менталитету сверху. Менталитет диктуется сверху. Есть специфика страны, без сомнения, есть специфика, но в принципе человек ведет себя. Именно таким образом он может выйти из-под влияния матрицы, для этого ему надо предпринять определенные шаги. Он может сделать все, что он захочет, для этого надо предпринять определенные шаги. Но если мы сейчас все начнем покупать и будем где-то продавать, хотим мы или не хотим, это диктуется верхними законами, высшими законами. А их никто не хочет знать, поэтому та методика, Который буквально вот этот Роберт Майнер, то есть я говорил, Фибоначчи Квин, или я, допустим, это единицы. Почему? А потому что это жизнь на Земле. Фибоначчи открыл зависимость. Это улитка. Улитка. Это развитие нашей жизни. Обратите внимание, и там есть определенная, выверенная, с точностью, что такое пик, все знают. Правильно, что такое золотое сечение но ну, как по идее все знают это вселенская гармония она как ни странно работает во всей нашей жизни и как вариант она работает в этом отношении в этом криптовалютном рынке и самый главный момент там есть люди все что остается нам сделать изучить это уже давно открытое всего лишь взять себе за труд и изучить и убрать у себя дурацкое представление о том, что мы все знаем, мир крутится вокруг нас, нам все кто-то чего-то должен, и все. И тогда мы добьемся того, чего мы все хотим добиться. И пускай мне скажет хоть один человек о том, что ему деньги не нужны в этом мире. Полная глупость. Но он себя хочет сделать лучше, этот человек. Поэтому он говорит, я духовностью занимаюсь, мне вот это все не надо. А то, что такое духовность? Это и есть бизнес. Я, к сожалению, должен констатировать, что даже лучшие представители из нас, те, которые обучаются, я знаю таких людей, они этого тоже момента не понимают. Напоследок приведу еще один пример, который я уже приводил. У меня есть приятели, которые живут у нас тоже в Чикаго и которые занимаются духовными практиками, духовными по-настоящему. Не эти практики, там, пришел, нему куда-то, там, куда там где-то получился. У них играет музыка, да? духовная музыка, будем говорить, играет с утра до 24 часа. У них звучит эта музыка, да? вот. Они читают мантры регулярно, да? они производят обряды, поклонения регулярно, они производят обряды, которые надо производить регулярно. Нету такого, чтобы хоть один день был пропущен на протяжении многих, многих, многих лет, десятилетий, по сути дела. Вот себе представить, они занимаются духовными практиками. И когда к ним приехал гуру, мужа гуру приехал, у них ребенок это тоже все, они воспитывают именно так, как вот им, ну, как бы вот такая традиция, в той традиции, в которой они принадлежат. Это не важно. Ну, вот именно в той традиции они воспитывают. Кто это люди, это не имеет значения. Вот, да, и чем они занимаются. А, но к ним приехал его муж да, и задал вопрос. У них программы были, медитационные, там, лекции были. И вот один раз он им задал вопрос, и тот буквально ошелел от такого вопроса. Он ему задал вопрос. На чем ты будешь концентрироваться? Ну, имя его духовное. Они называют себя не Петя, Коля, Вася. Они называют себя духовными именами. Это действительно их это имя. Это они дважды рожденные. Первый раз они родились физически в мир, мама родила, как говорится. А второй раз они родились, когда они встали на путь духовного. И им дали имена, их учителей. И вот он задал вопрос: «А на что ты будешь ориентироваться, дорогой ты мой? Ну, ситуация там есть такая, они например, беседуют, разговаривают, на бизнесе или на духовности. И он сказал, ошанил «Ну, а такого пожалуй. Как это? конечно, духовство. Он говорит, абсолютно неверно. Тут еще раз обалдел. Говорю, это как понимать? А как ты будешь, расскажи мне соединяться с Господом Богом, с тем, кому ты поклоняешься, если у тебя на шее висит долг за, допустим, до твоего ребенка в школе, если тебе надо найти деньги на оплату коммунальных услуг? на оплату рента, там, где ты проживаешь дома и так далее, на какие-то еще вещи, а у тебя их нету, понимаешь, а у тебя расписание, тебе надо идти, ты себя плохо чувствуешь, а тебе надо идти а, делать а, твоему клиенту сервис, да, так расскажи, как ты будешь на этом концентрироваться? Хочешь ты или не хочешь, ты материальное существо, ты не в духовном мире, дорогой ты ты живешь в материальном мире, живешь в в том которую надо платить. У тебя дети, надо покупать учебники и платить за их образование. Тебе надо покупать одежду, тебе надо покупать еду, тебе надо покупать, покупать, покупать. И это очень тяжело. Поверьте мне, здесь жить гораздо тяжелее, невзирая ни на какие пенсии, за чертой бедности. Это все сказки, это все ерунда. Я могу привести огромное количество примеров. Здесь намного тяжелее. Ну, конечно. Каждый человек строитель, кузнец, говорит свое счастье, да, строитель своей судьбы. И, конечно, многие, ну, надо да, должное, русский человек всегда найдет путь для того, чтобы выйти вперед. Это действительно гораздо больше, чем американец. Ну, вот так такие. Но не в ущерб чему-то другому. Короче говоря, смысл его вопроса заключался в том, что деньги – это и есть твоя духовность. И первым делом в материальном мире ты должен концентрироваться на этом. Ты не обеспечил себя еще до того момента, когда тебе не нужно за все платить, да? или у тебя есть сколько угодно денег, чтобы вот это, ты себе это не создал, этих условий, вот только и всего. Но это надо создавать себе трудом своим, понимаете? И мозгами своими, а не тем, что ты пришел и выиграл джекпот. Это полная глупость. Понимаете? Вот такие, дорогие друзья, дела. 18 человек у нас человек у нас в чате по количеству людей. Хотя программа серьезная и даже очень серьезная где можно много-много чему научиться, если задать себе, дать себе задание, подумать, о чем, вообще-то говоря, тут все говорилось. Для многих это без сомнения будет просто ну, болтовна. Ну, что поделать, у нас мир сегодня. Но тем не менее, дорогие друзья, я благодарю вас за участие, за все-таки акцент, внимания, который есть. Ну, и до новых встреч. Всего доброго.